Это был самый обычный день Ничего не предвещало беды Как вдруг Начал выпадать снег Не пропустите Скоро во всех кинотеатрах Фильм-катастрофа Снегопад потрясающие спецэффекты, Бух! интересные персонажи и, конечно же, умопомрачительная катастрофа. Все это вы увидите в новом сногсшибательном фильме "Снегопад". Он страшнее огня, воды, вулканов, землетрясений и прочих хренотений, которые взбредет в голову голливудским сценаристам. Но мы же с вами не голливудские сценаристы. И поэтому у нас будет падать снег! Снегопад! Настоящий фильм катастрофа! Люди не были готовы к такому, но это пришло. Это их и не спрашивало, ведь снегопад беспощаден абсолютно ко всем и каждому. Готовься, уже скоро, он придет и в твой город, хотя уже, черт возьми, апрель месяц. Снегопад. Настоящий ужас. Настоящая безысходность. Настоящий мрак. Переживания. Эмоции. Умопомрачительный сюжет. Все это вы увидите в новом. Снега-супер-снок сшибательным фильме, снятом за 10 рублей. снега